приветствует магазин спорта Extreme B Bike. велосезон 2016 уже стартовал и мы помогаем активно к нему готовиться велолюбителям первое о чем хочу с вами поговорить в этом сезоне это велосипедные седла одна из важнейших деталей вашего велосипеда которая доставит вам комфорт или дискомфорт во время катания помните что покупая велосипеды бюджетного э, плана на нем стоят аксессуары тоже, достаточно бюджетные. И седла в них будут жесткие, неудобные. Поэтому рекомендую сразу присмотреться к седлу, которая подходит вашему типу катания. Для спортивного катания, прогулок, а также для спорта я рекомендую покупать седла только двух типов. Это спортивные седла или туристические. Чаще всего они достаточно узкие, умеренно жесткие и анатомически правильно сделаны. Перед вами два седла итальянской фирмы S&P, только с разной начинкой. Это велосипедное седло с пеной. Подушки из пены, они достаточно мягкие и при катании более 5 часов, даже с перерывами, в вашей попе будет не очень комфортно. Второе седло с гелевыми подушками, оно менее мягкое, умеренно жесткое и на таком седле комфортно и тренироваться, и ездить на спортивные соревнования, и просто делать велопрогулки. Обратите внимание на форму этих седел, они анатомически правильно сделаны, учитывают все особенности женского и мужского тела. В центре седла есть прорезь, которая не вызывает дискомфорт ни у мужчин, ни у женщин, и дает правильную вентиляцию. Даже для тех, кто катается в памперсе, в начале сезона могут возникнуть некоторые дискомфортные ощущения в тазовых костях. Обратите внимание, что боль может быть достаточно сильная, но пусть это вас не пугает, нужно немного покататься, сделать пару выездов, и эта боль пройдет. И даже с комфортным сидением это может появиться. Хочу вам сказать, что... Не ведитесь на широкие комфортные седла типа э, дивана или, или просто широкое комфортное седло, как для городских велосипедов. Такие седла предназначены только для коротких выездов и только для переезда из пункта А в пункт Б. Для катания и прогулок такие седла не подходят. И важно еще учесть, что не смотря на комплекцию, у всех расстояние между э, тазовыми костями примерно одинаково, поэтому для любой комплекции подходит такое седло. Заходите к нам на сайт, выбирайте для себя аксессуары, подбирайте правильные седла для ваших целей катания. У нас большой выбор аксессуаров для велосипеда, инструментов, запчастей. А также на нашем канале будут часто новые обзоры аксессуаров, которые вам могут понадобиться во время катания. И покупая велосипед, не спешите покупать сразу все аксессуары. Вы покатаетесь, поймете, как, как надолго вы готовы выехать, и можете выезжать, и тогда поймете, какой именно набор аксессуаров вам нужен. Заходите к нам на сайт www.bibike.com.ua